Музыка, Музыка слышна отсюда, ноги сами готовы в пляс Ева у матушки непоседа, за дочкой такой нужен глаз до да глаз Но запариты так мало значит, если так музыке сердце скачет Если танец нас придет, левый роман зад вперед Ева кружится под скрипка гостей, счастья желают ей Вдруг на пороге он Если по цепи ждет, атакует Если танец нас ведет Лево, право, за вперед мать виновать головой Хоча разлобно удалилась спать много Комбельник знает И давай под нос напевать Кто уже захочет меня слушать Если ворвается от Я до слез за ною любимый, а а а тихое дело а неутомимый а Так значил начал свой оч а ⁇ левый-правый за а спиртом, хотя крикнул, крикнут народ, затурали быть в виде, куда же душа стать запутанной, в чулане, в темноте Я приду, чтобы дала ей босса лучше бы вам смогли, а не а а а с ногоем а собралась, свет загоняет меня а а ведь. Со мной не справитесь так, хоть ловушку стать повсюду я и всех уходить а в мостах. Я в жизнь моя, и счастье, наше сюда, никто не порвет. Я сам не свой, когда танцую, влево, вправо, в Музыка страшна, отсюда ноги, сами готовы в пляс. матушки не непоседа, за дочкой домой нужен глаз до глаз. Кто заговорит, а потола, значит, если. Сердце скачет, Если сердце стачено,